Привет! В эфире самые интересные новости нашей республики «Универ С вами Гульфия Мутугулина. Смотрите сегодня. В высшей школе ИТИС обсудили дорожную карту. Погода удивляет. Ждать ли нам жару этим летом? Игрушка нового поколения. Все секреты создания спиннеров. Образовательные программы, реализуемые в КФУ, соответствуют высшим мировым стандартам качества. Такой вердикт был вынесен по итогам независимой экспертизы, проведенной в КФУ, Национальным центром профессиональной общественной аккредитации. 3 июля директорам Конститута КФУ вручили документы, подтверждающие совместную аккредитацию с немецким аккредитационным агентством ЭВАЛАК. Ректор КФУ заслушал стратегию развития высшей школы информационных технологий и информационных систем. Какой вклад информационных технологий и робототехники в общее движение университета готовы внести представители ИТИС?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 Деньги – самая популярная и обсуждаемая тема во всем мире. А умение правильно ими распоряжаться – это талант, которым обладают далеко не все. В нашем следующем сюжете речь пойдет о финансовой грамотности. Интересно? Тогда смотрим. В Институте управления экономики и финансов Казанского университета состоялся круглый стол. Здесь обсудили реализацию проекта, содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в регионах России. В проекте принимают участие 9 регионов, а подобные встречи помогают координировать эту деятельность. Мы являемся одним из девяти пилотных проектов Российской Федерации по подготовке учителей, педагогов в сфере финансовой грамотности. Мы в этом году подготовили почти 900 педагогов по 72-часовой программе, которые дальше будут значит, вести занятия по финансовой грамотности в школах, начиная с 1 сентября. Среди приглашенных гостей – консультант по образовательным мероприятиям в рамках реализации программ повышения финансовой грамотности на территории Волгоградской области. Ольга Андреева поделилась своим опытом и рассказала о программе обучения финансовой грамотности дошкольников, которая уже активно реализуется в Волгограде. Мы учим малышей в возрасте 6-7 лет финансовой грамотности, учим взаимодействие с денежками, привлекаем к этому родителей. Я хочу об этой программе рассказать, надеюсь, что коллеги в Татарстане тоже начнут ее Воплощать. Детям необходимо объяснять, как строится семейный бюджет, как правильно распоряжаться деньгами, чтобы они были финансово грамотными. И мы преодолеваем то самое вот, э, сложное восприятие. да, Вообще в, рус... в российских семьях не принято с детьми разговаривать о денежных средствах. А вот как раз благодаря этой программе мы способствуем тому, чтобы родители начали делиться своим опытом, наработками, своими э, подходами к семейному бюджету. В последнее время участились случаи финансового и кибермошенничества, поэтому необходимо быть осведомленным как взрослым, так и детям. И родители здесь выполняют одну из наиболее важных функций. Анна Глазунова, Леонард Влетьяров, Универньюз. Излюбленная пора большого количества людей это лето. Его ожидают все. Погода этим летом пока не балует жителей Казани, температура воздуха все еще ниже нормы. Но синоптики обещают, что огорчаться не стоит. Все подробности расскажет Аурелия Сташкова. Жители центральной части России не могут дождаться теплой погоды. Все задаются вопросом, лето не будет, из-за чего так аномально холодно.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 факторами приводит к тому, что у нас постоянно здесь кучевая облачность, куча дождевая облачность переменная. И возникают шквалы, ливни, грозы, град и так далее. В целом, лето 2017 года не принесет нам ни аномальной жары, ни предсказуемого дождливого сезона. Нам, что говоря, немножко везет, потому что основной удар стихии все-таки приходится на московский регион. Почему? Потому что циклоны выходят в Северной Атлантике, они там свое отработают, немножко здесь уже выдыхаются, mm -hmm. и такого нет. Этот летний сезон выдастся довольно умеренным как в плане температурного режима, так и в плане осадков. Аурелия Сташкова, Роман Самарин, Универньюс. Сейчас у всех на устах и в руках тоже спиннеры, полное название которых – фиджет-хэнд-спиннер. Но мало кто интересовался об истории создания этой игрушки. Знают ли казанцы о значении спиннеров, выяснил наш корреспондент Елизавета Евтифеева. Знаете, что такое спиннер? Фиджит-хан-спиннер, игрушка, которая буквально захватила мир.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 И когда они как-то зацикливались на чем-то, на какой-то какую-то одной на вещь, например, радость, они смотрели, как спиннер крутится. Я не знаю, почему он популярный. Но... но я его не покупаю, мне это не нужно. Да, потому что сейчас вот бесполезная трата времени. Ее создали для лентяев. Вот для успокоения. У тебя напряженная работа, бутер спиннер, успокаивается. А вы сами имеете? Ну нет, я не... нормально все попало на ЕГЭ знаете вообще историю этого состояния? Создателем Fidget Spinner считается инженер-химик Кейтрин Хетингер, изобретательница Слориды США. Впервые она создала эту игрушку в 1993 году для своей дочери, которая страдала от меастыния. Но специалисты разделились во мнениях. Некоторые поддерживают заявление создателя игрушки, а другие считают, что игрушка наоборот может лишь отвлекать людей.